Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала Меня зовут Местный Крафтер И Со мной сегодня Лука, Лука, Луки, Лука, Луки и Аполлона, Полина, Аполлона, Полина. Я не Аполь, я не Полина. Так, а мы сделали прорисовку чанков больше по двум причинам. Во-первых, они оказываются находятся в разнобойе, типа, он может снизу находиться, с вон там. Мы идем на джунгли, хотя я хотел пойти на тот. Ну ладно. И все равно. Там, кстати, и я я и вижу домик. Какой домик? Там домик. Я не вижу тут никакого домика. Ты чего? А, а. А, я вижу только снежный биом. Сейчас у тебя ку... прорисовка, Или а? у тебя кукушка? Я да, у, тебя, наверное, 아, у меня прорисовка 21 Ты чего, У тебя прорисовка один Двадцать один. Ставься двадцать один. Ура! Я Мы, короче, еще... достроимся сразу до да, двух островов, а одна Ой, Ой, я поставила Ой. на максимум, у меня залагал мэн. Даже за... Я нечаянно... Ой, я вижу пустыню и костер. Я Ой, вижу... я вижу... Ой, господи. Я нечаянно 64 поставила... Я на 22 поставил мне лень менять, боже мой. Там без разницы, мне кажется. Просто один. Блок! Это мой! Мой, мой, мой, я я добывал Это... я... ведро... этот трудом! А ты меня схватил из рука. У нас есть единственный экземпляр, а именно а ведро воды. Вот не трать его просто так. Я его добывал. Я и не собираюсь. 58 лет я его добывал. А я Что... упал. Вот а у нас -то -то у нас хип инвентарь вообще ключен. Ну, вообще-то да, потому что вы сто раз уже попадали, как и мы все. Жеза, жиза. О, какая-то какашка. Все, ребят, куда этот иглабрюха поместим нашу. О, домашнего? какао. -бобы. Положи в сундук. Домаш... Он нас сожрет. Елки-палки, я сейчас дальше простраиваюсь. Тут, короче, вроде 9 островов. Есть а здесь остров. не 9 если О. ты будешь вниз падать, то тебе нужно ведро воды или хотя бы лодка. Ну, я взял ведро воды. Зачем нам? У тебя есть ведро... А, а я-то думал, куда вода пропала. Но если я туда как бы упаду, совсем немного все сломаю, так что лучше лодку. Сделайте, пожалуйста, кто-то лодку. У меня... Мне лень. У меня досок нету. Мне лень. У меня есть. Лука, Лука повседневной по жизни, мне лень. Я как же делаю, всё. Я все, я просто на всё. Это мой кибай! Это мой кибай! А, я сейчас горю! О! Не, я потом добуду. Я просто на муку сюда положу. Чищенную я полку, ну, упал скажу. Лука, и почему, почему я тебе здесь не вижу копающие блоки? Потому меня. что я занимаюсь другим делом. Почему? Он, наверное, читерит. Ой, зомби! Да-да, очень четырюк Вау, а какие четыре ты используешь, Оль... Лука? Олег, можно я эту <пай> лодку и да поставлю? Хотя <пай> нет, знаю то, что меня. Отсюда ну можно Да, Да, можно. Даже и до этого можно было. Ну, посередине... бог Береженого Бога бережит. Людей. Давай, Олег. Береженого Бога бережит. Чего вот. кого бережит? Береженого... Береж... Так. Я на F5 смотрю, я сундуков найти не могу. Mm -hmm. Сундуков mm -hmm. нету, Олег. Я забрала кость. У меня ведь камень сгорает в вот этой тупой ламе. Так, эту штуку не ломать. А кусты ломай. Из них палки падают. Это как У... Думает, дерево. У Олега появилось несколько палок Антонио. <связывается> Я тоже так умею. Вот да, это да, да, да. Мы, короче, туда строили до двух островов. Это такое дело. А... До трех уже. Мы Уже до трех, но они а без меня строились. Три острова за одну серию, думаю, нормально. Мне нужно стрельбы, скрай... да, мне э -э -э. нужна кирка, но камни у нас вообще нет. Вообще есть, но кирка не у, не у нас. Мне нужно. Я занимался кирка. полезным делом. Мне, мне еще нужно, боже мой, мне еще нужна лестница. А? Мы oh, можем это. Данс, Как я меня туда шлисть? Help me, со so, спасите меня. Help, please, please. Как, мы, как мы, тебя спасем? Я даже до туда добраться не могу еще. Ой, oh, у нас короче проблемы с деревом. А И у меня, то у меня есть тропин. А, точно, на других островах. Люди, саженцы, собирайте. Я вообще... А, уже не... вот первый саженец тут спускай валяет. А я тут сижу. Иди сюда, Лука, я иду к тебе. Спасай меня. Как... Как Мне ты... сейчас обратно прыжку делать, или что? Отрыжку. Да, отрыжку, понимаешь? Отрыжку обратно... Ой, камень. Полблок упал. <Стут> Лука, у тебя есть блоки? Нет, один полублок Вот это поворот. Вот это поворот, так давай ставь! Ты панка не заключилась. Камни мне с крыши дома! Я? Мне нужна сейчас вода, но если я использую рыбу пугу как воду, воду, то меня эти оба убьют. Да, я тебя зарежу, собственно. Собственным производством? Я опять упал. Вот это поворот. меня не было Всё, меня даже... я, я, я уже подумал, что здесь не будет сундука, но здесь оказался сундук. Где? Да. Вот Ой -ой -ой -ой. На этом а Ребята, к нам это игроки, с кастрюкал, клянулись. Тут паук скеле... на скелете. Я ой, спасу тут... нас! Пошел, пошел! А у меня ты... появился пошел. шляпа ведьмы. У меня теперь шляпа ведьмы. Пошел, пошел, а пошел! Я по ведьму, Аня, пошел, пошел! Я в полете! Я а а в какую сторону шел? Ох, вот э, на песчанке, финичка. на песчаном этом острове. А как? Да, там а бразни! На огненном острове ничего... Ладно. Морковка, действительно... у нас есть кусочек золота, морковкой. Люди, которые уст... с... Копайте сами, ложу... я устал копать. Вещи, которые я, я, я ложу, устал. просьба не трогать. А устал, устал, устал. Сами а копайте. Я устал. Кирку. Я, я легу уже дал. А ну ладно. Иди, иди Всё, сюда. Я устал. Держи кирку, копай. Я Люди, Аполлон, Аполлон копай, чтобы, э, чтобы нам эту территорию расширить. Там сундук какой-то. Я уж казала. Где? А, нет, там ничего нету. Чё? Вот это поворот. Вот это поворот, Лука. Я этого не ожидала. Ага, смотрели, как надо. получить. А, как мне отсюда выбраться? Ага. зомби курочки Там зомбик маленький на курсе. Ешь корола, ешь корола, пойдем за мной, мы будем дружить. Я к нам гостей привожу. Так, люди, да, дерево, да, дерево. Да, да. Вот мы сейчас сделали бесконечный источник, но не на том месте, потому что листва она все сюда попадет. А если вот это... так? Все? и проблем нету. Ну где-то же должен быть сундук. А если не должен? Нет, он должен быть, он под, он под обсидианом, стопудок. О, я хочу Где вы там уже опять? Мы В аду. Я в аду. Копай. Копай, О, просто, выбрала, просто, удачу, копай просто. Копай со всей скорости. Вы... Копай со всей геометрией. Люди, я у нас дерево покажу. горит. У нас дерево горит. Ну, я... ешь, корола. Люди, следите если... дерево в других местах. Здесь не вариант. Там паук. Он сожрет мою курицу. А курица же пропадает. она в не... Я подскользнулся. Я тоже подскользнулся. Я подскользнулся. Ты потушил дерево? Да. Ага, иди ко мне, паучара. Нет, дура крашена. Я должен с тебя лук добыть. Или как? Я должен с тебя все добыть. Эй, ты дура крашена. Я не верю. Да ты не должна... Да Ха... я должен добыть! Лука, <звы> я тебе окончательно скажу, не вариант бить на тонких столбах. <звы> Там крипер, шка наладила! Дайте, хоть мне посмотреть, на я... это Лука Нам меня нужно... вообще уронил. Нам нужно бежать, потому что если ты пойдешь с криперы, то. Я, я его не боюсь, Лука, я его не боюсь. Ну ты тупой, конечно. Куда да идёшь, ты, Крипер? Да ты тут нету Крипера, тут мелкий. Баран. Ты был Крипер. Ой, там до да, Крипера. Вот, вот крипер. видишь, видишь, их ведешь, их ведешь нам, чтобы они взорвали мою курятинку. Ты, ты что, тупой? Ты хочешь, чтобы мою курятинку сломали? Я они мою курятинку не скушаю. Да куда же я хочу красиво все это сделать? Да ничего не красиво, сейчас взорвется. Какой взорвется? Не зарвется нихуя. Что ты там сказал, мать? Так, иди ко мне. За мной зеленый огурчик, за мной. За мной мы тебя же запретили. У них шутки не у всех первого уровня. Ладно, это мы you будем you заканчивать. Лайк like всем. Uh, всем адьос, Вот, well, well, well, well, well. вот Всем удачи, всем пока-пока.